на мозги Ау, Я кричу тебе, хотя бы рядом да, а, а, а. Мне лекарство от носки, ты знаешь Я не наркоман, а ты мне не веришь? Ай, ай, ай, ай. Соль по венам красит дым Ау, Не хочу, чтобы ты видела меня таким